Вот как обычно вот мы говорили уже, да. дальше будут э, прояснения у многих людей, я не знаю, что это за личность, вот. может это супер и продвинутый, вот. но ну, однозначно мы пророчили давно уже, да. Вот, что мир настолько меняется, что теперь будет нахлобучивать тех, которые даже э, и знать не знали, и ведать не ведали ничего, и книжек может никаких не читали, и не занимались тем, что там э, всю жизнь посвятили поиску каких-то знаний. Вот, Просто-напросто будет подготовлена э, сущность и будет дадены определенные эти самые, они начнут «мам -мам -мам -мам и порой даже весьма-весьма продвинутые. Ну сурово вот про этого йога говорили, вот с труднопроизносимым на прошлом Валерий Валерий спрашивал, с труднопроизносимым именем вот, это про вот. этого. Про этого ну, вероятно, да? что-то как-то он на индуса не смахивает. Негативное отношение к прошлому, наша скорость времени растет. Если у нас есть агрессивное состояние к современному миру, скорость будет расти. Если вы хотите замедлить процессы временные, а значит старение, это же очень связано, то тогда надо научиться любить то, чем вы обладаете. Полностью избавиться от агрессии, а для этого нужно медитировать. А для того, чтобы избавиться от агрессии, и начать медитировать, мы должны понять, что нам не надо воевать с этим пространством. У нас же сейчас все время есть попытка воевать с пространством, даже в простых вещах. Улице жарко, срочно включить кондиционер, допустим, да, почему мне жарко, я не люблю, когда мне жарко, я терпеть не могу, когда мне холодно. Мы все время боремся за свое комфортное существование, и мы не принимаем то, чем обладаем. Когда человек спокоен в этом смысле, и когда он уважает то, что с ним происходит, Время начинает работать на него. Эх, вот этот басеминарчик, да где-нибудь воймя кончики провести да, на природе, жопой, вот, да. а то так вот рассуждать, или мне на передовой окопчике, блин, даже ой, да блин. под обстрелом, вот, чтоб он точно так же спокойно и пиздил бы, да, та да, вот ничего страшного, ага, мина ближе ложится вторая, ближе третья, еще это ближе. всего блага, да. Вот, они а не, сейчас Надо нет, ничего не страшного, не, не все нормально, я благодарю окружающее. Хули ты пиздишь, блин, пиздоболище ты, ебучая, блин. Вот, ну все, все как обычно, да. Если что-то индуистское, то это обязательно, блин, э, такое. Ну тебя сейчас вот э, на шишечку насаживают, шишечка колючая, ну ты потерпи. А ну нормально, воспринимай все это самое. Сначала это будет яд, а потом это будет мед. Ай, блин. Ну поймите, даже в этих ведических писаниях, которые я тоже регулярно критикую, как и уважаемого, да поныне все равно уважаемого, безусловно, Алексея В. Стрехлебова, потому что огромную э, пользу принес, да, но тем не менее, понимаете, надо разбираться во всем. Ну там же даже говорится о чем? Нужно отталкиваться от плохого, стремиться к хорошему. А не сидеть в хорошем и говорить, как мне хорошо в позе лотоса, мне хорошо убеждать себя, это называется сломать себе психику, вот чтобы потом э, кайфовать только от плохого. Уходить из этого нужно. От плохого нужно отталкиваться по мере... И тиротим, тем, которые проплатили да, ему да, да, баблосиками, да. Да, отстегнули Баблосики. Потому что это не на подаяние он там этот самый сидит. Все они сидят, проводят эти ретриты, занятия, как они эти самые, да... Семинары. Семинары, все это дело. Все за четко выделенный ценник. Как кинотеатр, вы, чтобы зайти в кинотеатр, вы оплатите билет сначала, для, для этих, и потом вам шоу. все это дело расскажут, да, как в этом самом, как стать миллионером, как там продвинуться, просветиться, как все это дело. да вы покажите, блин, хули вы рассказываете, блин, вы сделаете что-то для этого мира. Кроме зарабатывания бабра, бабла и прочих благ. Как выйти из этого, из зоны комфорта? И сидит, блять, кресле этот самый, почесывает яйца, блин, наглейшим ты образом. Ты, да? ты же видишь наглость какая, они уже шагнули дальше, не выйти из зоны комфорта, а кайфовать вне зоны комфорта уже, это тогда позиционировалось это, чтобы у тебя мозги заработали, хоп, потому что жирком типа весь заплыл, выйти из зоны комфорта, чтобы опять начались новые идеи, встряска, так сказать, для организма, а это еще хуже, это надо выйти, закрыть дверь, блин, и сидеть на голой жопе на муравейнике и кайфовать, говорить, что это нормально, что так и надо, что мне хорошо, вы сделаете все чтобы они показали себе, нет, нет не, не себя, а себя любимых они обожают. Нет, это понятно. Они обманывают этих всех окружающих. Вот ты же сказал, что это самое. Если бы он проводил этот вечер встречи со своими этими самыми обожаемыми, э, оплачивающие его э, клиентурой, да, короче, если бы он проводил где-нибудь во имя Коне с голыми жопами, то есть так, собираемся на этот самый, на семинар. В Аймаконе с собой не, не брать ничего, с голой жопой, ну простынкой укрыться, типа там срам, да, прикрыть все это дело. Приходим, садимся прямо где-то на трассе, вот, и проводим там двухчасовой, этот, ретрит или тренинг, или там вечер это самое, все это дело. Да. Вот это было бы другое дело. Или, пожалуйста, так, едем на этот самый, да, вот э, у нас Миша этот самый, да, в Горловке, да, там до сих пор регулярно вот эти обстрелы. Так, приезжают гости, снимают там, там как раз много народу, наверное, этот самый, или погибло, или разъехались соседи. Вот снимают пару вот это, соседних с Мишей нашим горловским квартир, да, квартиру, и проводят там вот эти ретриты. Под обстрелами они сидят там, да, да, да, да, мир хорош, все заебись, там все прекрасно, понимаете. Ну, за базар надо отвечать, да. понимаете? Ну, это просто, ну, ну, низко это на самом деле. Ну, неужели все вот эти вот долбодятлы и идиотки эти, да, ну что они, вот к папам ходят, блин, это самое, деньги носят, и, к другим и, ходят. падают, падают. Чуть более шиза другая наступила. Носят бабки и плевать на все это дело. Зачем вы сливаете свою энергию вот этим подонкам? Бесовским этим самым, оно сидит такое, все такое благообразное, с такой хренью там на стене, креслится, все это самое, и рассказывает, как надо жить. Когда вы. И, и не надо ничего менять, да. Ничего не надо менять. И при этом, блин, вот я уверен, что если они где-то в Индии это все проводят, да. Там подстроили, чтобы там в зале была нормальная, ну, комфортная температура. Но он говорит про кондиционер, а там кондиционеры, кондиционеры на, работают. На... Иначе оповещение. там просто эти самые, просто эти, которые оплатили все вот эти, вот эти бабки, они просто разбегутся оттуда. Если там будет сильно холодно или жарко, или не будет им там за эти самые, за оплаченные эти услуги, там напитки подавать и прочее, такое пружу. Николай пишет, приглашаю. Другое дело, если бы он на этой трассе в Оренбурге сделал вот такую локу, там квакушки-лягушки, тепло, а вокруг метель, блин, мы это сабо, вот это вот другой разговор был бы. Ну, опять же, если все равно там присутствовали деньги. Вот, Ну, то есть, за базар надо отвечать, да. Вот. И вот поймите этот самый, да, таких будет много, Бо как обычно, к сожалению, выясняется, да, большая часть все-таки аферистов всевозможных и, и прочих этих самых хама которая будет на этот самый да ну модно это стало понимаете Оно 2 и 2 не может сложить да она двух слов не может связать опыта у них на самом деле ну как это говорится жизненного. мистического нету о, о, жизненного то вообще не это о чем там этот самый а блин этот как в том анекдоте да как вы заработали как вы стали миллионером да вот я Шел по улице, увидел, яблоко валяется, да, я его помыл, продал, вот, э, купил два грязных яблока, да, помыл, продал, вот, а на следующий день умерла моя бабушка. Я отписала наследство, понимаете, вот, ну, если вот так вот э, на самом деле разбираться, вот, Но опять, видите, вот, просьба не цепляться к тому, что я на все вот эти э, э, зацикливаюсь, так сказать, да, у кого что болит, тот о том и говорит. Возмущает даже не этот самый, надо переходить к безденежному обществу, понимаете, огромное количество ресурсов дает природа, не нужно даже там нефть и прочую эту хренотень добывать, понимаете, если вот это вот блокировку эту всю снять, у нас здесь будет перенасыщенная энергия, ну, как говорится, вот этой праной, манной, отсосы эти все убрать, да, вот, Убрать этих сосальщиков всевозможных, вот эти все запреты убрать, блокировки с головы со, всего, со всех телес поснимать, у нас здесь будет настоящий рай. Будет все время тепло, будет достатки энергии, не нужно будет ничего ломать, крушить душить друг друга не нужно будет за лишний кусок этой самой колбасятины или за какую-нибудь там Бумажку. эту самую ну да или за какую-нибудь самку понимаете всем всего будет достаточно. Елена Арапова всем привет может тот тоже в этой программе я с тех пор как изучала буквы, буквы и понятия о них короче теперь мне каждое утро и вечер на небе показывают красоту один раз ночью розовое небо. Ну, буковицу мы попытались изучать, но ну, разобрались, что все-таки это наводил, А розовое небо и прочие разные цвета, стоят эти самые, это на самом деле дело не в буковице. Это дело в том, что вы изменяете пространство вокруг себя. вот И чудесные проявления эти происходят. Это проявление ваших многомерных, огромных таких тел и оболочек. Да. Вот. Мы вот даже на видео заснимали, вот выкладывали несколько, ну, наверное, недель тому назад, да, вот Когда у нас на востоке а, ну, закат был, а на востоке было входило новое солнце. Ну, попытка это лето. Ну, лет, да, ну, ну, да, ну что-то такое. Тепло совсем. Еще было. Вот О. попытка О. второго солнца засветиться, да, это вот наше внутреннее такое желание. Ну, вот это же можно вспомнить, по-моему, какие-то люди вчера, вторые очки какие как там... Когда ты плачешь, идет дождь, ну там какая-то типа инопланетянка была. Вот, то есть зависит от настроения, типа. Вот, поэтому давайте нужно осознаться как можно больше, объединиться и действительно этот мир изменить. Вот эти все улучшения, ну, такие легкие, разовые, да, эпизодические, потому что некоторые наши соратники, да, другие, вот те, которые, которых мы вроде бы не знаем, но они тоже делают очень много полезных светлых дел. Улучшаем все это дело. Но машина, которая настроена на все это дело, машина оболвания остального человечества, она все возвращает в это, что вот зима. Новый год, елки траливали, вали бухать надо этот... Э... Рыба Шиброб, под шубой, майонез, вот, нырнуть надо ж на этот самый, вот, когда там завтра или послезавтра топиться, ж, люди массово пойдут. Топиться на самом деле. Да, мерз... Страшное дело, если вы узнаете статистику, сколько, ну я надеюсь меньше будет, да сколько вот по вот этим крещениям, сколько утонуло. Сколько утонуло, понимаете, вот этот бред самый натуральный. Зачем? Хотите закаляться? Начните это с теплого времени года. Вот такие первые, когда вы выйдете на это крещение, когда у вас уже закалка будет, когда вы там 17, 16, 15, 14 до этого и так... Вот как мы вот несколько лет закалялись, в порядке вещей, а не так, что с дуру, с пьяну, давай. Да я же крутой, я, да. я же круто. да. христианин даже, может, такие <как> будут разговаривать. Ну, вот такие пироги, да. Могут. Так, Вознесу, присоединился к нам Ваня, Людмила Павлова, приветствуем. Поймите, все вокруг, что вы видите, это все вы творите своей энергией, все именно вы, живые души. Все остальное, даже тех, которые нарисованы, картиночные персонажи, даже вы их тоже сотворяете. Вот чем больше вы полуды из глаз уберете, тем мир очистится больше. Энергии, намерениями, вот эти проявления тела и оболочек, это все возможно, ну что касается этих НЛО, да? Так, ну давай дальше. Я практически в этом убежден, что все вот эти неопознанные летающие объекты, да, это не какие-то там инопланетяне. Да, вот. Планы бытия разные есть, конечно, да, но не вот эти, вот. по официальной версии, что там Альдебаран... Альды-козлы и прочие эти самые, да. мудаки Да, и вот они прилетают. Ну, мы уже стебались много раз, да, что скопилось здесь вот триллион этих космических кораблей, и все же в очереди. Так, кто крайне землю э, захватывает? Порабощать. Так, вот туда хвост в очереди, да. А хвост этой очереди уже где-то возле э, альфа Центавра э, за 4 с лишним световых года отсюда, да. Ну, потому что, ну, миллиардцы прилетели, захватчиков, да. Они выстроились. Все, каждый же, ты куда, куда ты лезешь? И с, этого, Талоны, наверное, с космического там. бластера, херак, блин. Вот, те, которые там в не очереди э, лезут порабощать. А с другой стороны, хитрожопые А мы не порабощать, мы идем помогать, спросить. да. Мы только спросить. Мы идем помогать, да. Вот. Ну что-то помогальщиков тоже особо не видно. Ну, вы вдумайтесь, да. Мы много раз уже стебались на эту тему, да. Поэтому по поводу этого ускорения времени, вот этого клоуна, ну, хотите, послушайте, ну. Все это понятно, да. Индуистская, это мототень, это было бы смешно, если бы не было так, наркотически это опасно. Вот это нирвана, ничего не делание, да. Покажем сегодня нирвану. Отдавание себя на чьи-то бредовые эти самые. Вот другое дело совершенно. Вот скажите мне, это разве плохо? Вот так вот, вот примерно одно из проявлений нашего мира должно быть. Чистые небеса, чистейшее Фантастика. море, или озеро, или река, бережочек какой-то. На этом бережке друг от друга, вдалеке только, да, всякие бунгалы понастроены, разные люди там проживают, разные семьи. Вот, вот, вот так вот мир должен выглядеть. Да, он прекрасен на самом деле, но его изгадили Представьте себе, на этом берегу построили какой-то нефтеперегонный М -м. завод. Или начали добывать там рудник, там какую-нибудь эту самую, мототень, да, ну, типа там ну что ну, там, брюлики какие-то. Ну, даже это испортит, если хренадин. там сделают лодочную станцию, продавать лодки, поплавать на этом самом, куча будет говна, ну, мусор, вот этот, человеческие окурки и прочее это самое. Вот, по поводу этих заводов, вот мы же говорили, да, завод на какой-то там... Э, э, то ли на реке Ра, ну, в смысле, на Волге, то ли на Нисею про какой-то завод мы показывали, что, эти самые, да, что вот завод профилировался на том, что выпускал какую-то руду. Вот, какой-то там э, ГОК этот, горнооботительный, выпускали какую-то руду. А потом он раз как-то перепрофилировался. А, хирую, И совершенно да? другое начал. Как это может быть, понимаете? Ну, руда, если она добывается с какого-то карьера, ну, там у нее процентное содержание этого, да, ну, вот каких-то там э, элементов, каких-то этих самых минералов. А как это вдруг, он перепрофилировался, тот же самый завод. И совершенно другое. Ну типа там золото, а потом алюминий там, или ну, неважно этот самый. вот Это мы много времени назад да, это показывали. Понял, да, Не да. верите, опять же, посмотрите, послушайте, уважаемый Анатолия Шляхова, Как он рассказывал о своем житии бытие в этом Норильске. Вот как он ходил в этот в рудник и рассказывал про это дело. Да взрывают, там падает, тролли-вали, идут на этот самый, на окот, это все отвозится. И меряют, тролли какой процент чего-то там, да, и соответственно туда-то и туда-то направляют. А называется это, он же назвал, металл даре. Ну, дар это, понимаете, дар. А из него уже хотят, золото будет делать, из этого изначального материала, да. вот. Хотят будет платину, хотят будет там э, сталь да, или там, медь. Все, что, что на этот самый, на этот завод, заказ придет. Давай, дальше. Михаил Маренков. Все помогальщики уже тут на потоке собрались. Да, превеликий поклон, Благодарим друзья мне. и подруги, превеликий поклон. Очень надеемся и верим, что именно всем столицам да, воздастся столица именно там и тем именно, да, что как раз самое нужное для вас. Очень в это верим, надеемся. Вот, и сказать, даем высшим силам приказ такой.